309 Тут приговорил. Грайнер, Бритни, признать в 439-й Гранир Бритневи от признать виновную совершение преступлений, предусмотренных части 1 статьи 228-й пункта ВЧИ 2 статьи 229-й 1 у и назначить ей наказание. По части 1 статьи 228 у КАРФ лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев. По пункту в, часть 2 статьи 229-й примут КАРФ. Вид лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 1 миллион рублей. На основании части 3, 4 и 69 КРФ по совокупности преступлений, при том частичном окончательно назначить гранит, бритни вет. Наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей с со раздуванием наказания у справедливой колонии общего режима. Понятен приговор суда?